Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать обзор, а также тестирование процессора Intel Xeon E5 2689 в связке с материнской платой X79 от Remitter и оперативной памятью DDR3 в разгоне до 1600 МГц. Это комплект от Remitter X79 с AliExpress. Начнем мы с CPUZ. z Тут мы видим, что процессор с анлоком турбобуста 3,3 ГГц по всем ядрам. 8 ядер 16 потоков. ТДП 115 бат у него. Материнская плата X79, можем увидеть, версия 2.0. Биос не перепрошивал, ничего не делал оперативная память 800 мегагерц умножаем на 2 получается 1600 получается ваша частота ddr3 16 ГБ. оперативная память с чипами samsung видеокарта в связке radeon rx 584 гигабайта gddr5 давайте нажмем bench сколько выбьет наш процессор и того получаем мультипотоки 3036 и на ядро 306 и 1 Давайте сравним с каким-то другим процессором. I7 6700 k Этот процессор уделывает в мультипотоке. Ну, на ядро у i7 больше, потому что у него больше тактовая частота. Давайте перейдем к тестам. Увидев, что цена на Авито на 6700 кей начинается от 7500 рублей, поразмышляв, мы можем принять для себя решение, что лучше, один процессор за 7500 или целый комплект за 10. Берем неплохую материнку за 3700, а также оперативную память 4 плашки по 4 ГБ. Выходит 1200 рублей. И такой комплект выходит в нам 12400, при том, что все запчасти бэушные, мы не знаем, что нам придет. возможно, это будет код в мешке. Тест AIDA64 перед вами. Мы можем увидеть, что процессор практически не сбрасывает частоту. Процессор загружен на 100%. Оперативной памяти потребляется 15,3 гигабайта. Видеокарта загружена на 43%. Примерно через 30 секунд теста мы можем увидеть, что процессор скинул частоту на 60 МГц. Процессор максимум греется до 63-64 градусов. Такие результаты мы могли наблюдать. SignBench E23. R23 выбиваем вот такие вот результаты: 5356 попугая Мы примерно на уровне i 700 k Но в мультипотоке он нас чуть-чуть обгоняет. Я считаю, это очень хорошие результаты. Для примера i 700 k на Авито стоит от 10 тысяч рублей. А наш комплект вместе с процессором, материнской платой и оперативной памятью стоит 10 тысяч рублей. Что лучше выбирать вам? Кому было интересно смотреть этот ролик, пожалуйста, прожимайте лайки. Если хотите увидеть тесты этого процессора в играх, пишите в комментарии, ребята. Мы сегодня протестировали комплект Атерминтер X79 из Китая и я вам могу сказать что за 10 тысяч рублей это один из самых лучших вариантов которые можно сейчас купить бюджетно и качественно всем огромное спасибо за просмотр всем удачи и всем пока